а сейчас друзья новые песни как всегда итак поехали Хлестит молодая листва. Облака вдаль по небу плывут, Распростертая ввысь синева. Солнце светит лучами вокруг. Месяц май, он всегда молодой, он насыщенный в разных тонах Белый цвет полыхнул над землей В городах, в деревнях, цвет сада. Майский день обогреет теплом Улыбаясь во всем за победу сто грамм за столом Благодарные имена тем За победу мы выпьем вина И померем мы всех, кто погиб Почему это слово «война» На войне, кто убит, не забыт. За победу мы выпим вина. И помянем мы всех, кто погиб. Почему это слово ⁇ война? На войне, кто убит, не забыт. Запеченный. Кровавый закат Как обычно на запад уходит В том закате бойцы крепко спят Они спят, ни о чем не попросят Май победы цветами пленит День победы 9 мая! Год, день о прошлом скорбит, День победы весь мир это знает. Радость, слезы у всех на глазах. Мы победу на век воскрестили. Да война во всем мире в сердцах. Дай Бог светлая Будет Россия За победу Мы выпьем имена И помянем Мы всех, кто погиб Почему Это слово Война На войне Кто убит Не забыл За победу Вина. И помянем мы всех, кто погиб Почему это слово «война» На войне кто убит, не забыт За победу мы выпьем вина И помянем мы всех, кто погиб Почему это слово война? На войне кто убит не забыт?